Всем доброго дня, вы на канале Мир Дерева. Сегодня сборка комода 5 ящиков, фасады наши уже покрашены, теперь можем приступать спокойно к сборке самого непосредственно комода. Для этого что нам потребуется? Шуруповер и все, что внутри комплектации. Сборка простая, ничего у вас не должно застегнуть врасплох. Направляющие в комплекте идут боярки. Для того, чтобы закрутить направляющие, есть специальная разметка на боковой стенке комода и маленький шерпчик. Направляющую надо раздвинуть. Есть небольшой рычажок, за который поднять вверх и выдвинуть. Это крепится на сам ящик, это крепится к боковине комода. В одном таком пакетике комплект. Это левая и правая сторона. Как понять, откуда левая, откуда правая? Где у вас будет стоять доводчик? Это вот такой продолговатый бочонок. Это задняя часть. То есть зад уже вы понимаете сразу. Правая, зад, левая. Внутренняя перемычка, куда вы также будете крепить направляющие, не перепутайте ее левую и правую сторону. Это также у вас будет понятно, где два отверстия, это задняя стенка, где одно отверстие, это передняя стенка. Перемычки, которые крепятся у вас на направляющие, наш Это для верхних ящиков. Как вы поймете, то что это для верхних ящиков направляющие у нее посерединке две, два таких отверстия, куда крепится средняя стенка. А это уже нижние направляющие, цоколь и две таких же перемычки, они абсолютно одинаковые, но уже вес отверстий посередине. Вот эти две нижние планочки. И также таким же образом крепится цоколь наш конты. И сейчас будем закручивать мебельные болты. Для мебельных болтов есть уже просверленные отверстия, которые закручиваем из комплекта шестигранников. Паркас почти собран, осталось прикрутить боковую для маленьких ящичков и столешку. Столешница крепится с помощью эксцентриков. Прикручиваем шток эксцентрика столешницы и всего надо будет закрутить 9 штук. Прикрутили и теперь просто надо надеть столешницу, верхнюю крышку комода. Каркас почти готов, осталось прикрутить только заднюю фанеру. Посадах размечены сзади еще три отверстия на длинных и по одному отверстие на коротеньких. Мы подразумеваем, что вы будете ставить ручки кнопка, верхние как кнопка на среднее отверстие. так можно и длинные ручки устанавливать. Покраска комода 5 ящиков закончена, красочкой Colorex. Можете его приобрести, покрасить специально его для вас. Либо купить комод и самим изваять, что вы хотите. А это комод полностью без отделки. Как был сначала и этот покрашенный Колорексом. Все, приезжайте к нам мир дерева. дебиновая 41, корпус 1. Всего доброго, всем до встречи.